не буду, Давай. Не буду. <свят> <свят> так сегодня мы будем проверять баллоны на пропускание газа как это делается мы вам покажем наливается мыльный раствор вода и бьется если ничто не шипит значит газ не выходит нормально нормально Нормально. Где там газ выходит? Надо показать. Где-то шипит. Где да, надо Я тоже слышу. Где-то шипит. Сейчас найдем. слышишь да? Что-то вот какой-то все равно поши этот okay. какой-то немного шипит. А вот эти проверял? Можно. О, Алло. А вы сказали в течение дня. А там те проверял? Угу. Mm -hmm. Хорошо. Ладно. Ага. Ладно, ладно. Достай. Я говорю, ты задний проверял? Или Нет. там все нормально? Я проверял. Думаю, что СБ. Карма. Ч, не шпит, или Тут наверно спит. Газованиет. Ну вот слышишь кого-то тихо так. Ну, Только. Тем более, как я пробиваю, чтобы мало кто знал, потому что другие газовики увидят и тоже будут. Ой. И тогда никто не будет. Они не хотят этой работой заниматься. Ну газовщик да, да этот. А кто у тебя ремонтирует? У нас на базе, не, у нас этот, если не, не хотят ремонтировать, мыло, короче, заливаешь uh -huh. и стукаешь. И она там пленкой покрывается, все щели забивает, потом газ не пропускает. Какая хитрая коммерческая тайна. Да, потому что шеф столько их полонов переделал, они не кончаются. А другие организации не хотят делать. Где там равены, блядь. Ну да, где-то он. Что же запах усиливается? Или за большой, большой баллон открытый, наверное. Вот он. Чер-ч-ч-ч. Драйв. Вот он. Вот у нас выходит газ с баллона. Шипит немножко. Сейчас лечить баллон будем от пропускания. Все молчит. Пропускание прекратилось газа. Все. Да. Баллон извлечен.